Приветствую на канале Шарабара, убедительно всех прошу досмотреть это видео, дослушать точнее до конца, есть важная информация, которую хочу, чтобы вы усвоили, спасибо. Итак, сей день наконец-то настал, наш типа марафон подошел к концу, еще вчера, давайте же немножко подведем итоги и кое-что скажу касательно марафона в том числе, а также по скорее всего возможным нововведениям на канале. И дальнейших видео, дальнейшей судьбе и все прочее. Для начала, большое спасибо всем, кто был со мной эти два с лишним месяца, пока выходил марафон. Далее, хочу принести небольшие свои извинения за то, что я немножко, получается, вас дезинформировал. Ну, обманул точнее даже. Так как обещал, что видео будут выходить раз в два дня. Но случались перебои. Тем не менее, я вынужден в данный момент себя немножко выгородить, потому что это случилось не от того, что я ленивый засранец, что на самом деле немножко удивительно. А просто именно когда я начал марафон, случилось случилось так, что мне пришлось работать каждый день в течение примерно 5 недель без выходных. И говоря без выходных, я не гиперболизирую. Подъем, быстро собраться, поехать на работу в одно место по будням. Возвращаюсь вечером, где-то примерно в 19.00 плюс-минус. Прийти посидеть, немножко, что называется, очухаться, прийти в себя и попытаться сделать видео. Да. Да, я делаю видосы, будучи в таких вот условиях. А по выходным еще веселее, так как работал на массаже, и получается, что с 9 утра и до 9 вечера я был там. И следовательно, где-то к 10 в лучшем случае вечера я возвращался домой. Сами понимаете, после 12 часов, не сказать, что очень много желания что-то с видео делать, тем не менее, я умудрялся хоть как-то находить в себе силы, чтобы монтировать, да. Я рано немножко объявил о марафоне таком, и надо было чуть-чуть подождать, имея на руках хотя бы, скажем, 10 роликов и сделать запланированную публикацию но я немножко не учел и это было невозможно учесть что я буду без выходных прошу простить надеюсь это не сильно вас разочаровало и еще я понял что у меня на канале советский союз не особо котируется об этом говорят как ни странно просмотры да там 200 300 500 на каждом видео в редких случаях 700 или даже 1000 ну, что поделать, не думал я, что будет подобный эффект. Тем не менее, вместо того, чтобы увидев практически нулевой фидбэк в плане просмотров, да, и как-то затормозить тему, замородить, или же начать разбавлять ее другими, более интересными вам видео, я как обещал, что ничего другого выходить не будет, помимо марафона, я это сделал. Тем не менее, несмотря на то, что марафон не пользуется популярностью, я не жалею о том, что его сделал. Как-никак... Это своеобразный, пусть и возможно не очень достоверный какой-то и хороший, но ликбез по советскому периоду хотя бы лично для меня. Теперь же будет небольшой перерывчик на канале, от 7 до 14 дней, скорее всего даже где-то дней 10, может и меньше, посмотрим, и пойдут интересные для вас видео. Во всяком случае, уверенно, они будут интереснее Советского Союза для вас. И поверьте, тем у меня набралось очень много, и они реально интересны. По крайней мере, я их считаю таковыми. Надеюсь, и вам понравится. Также, что планирую сделать на канале, какие обновы? Во-первых, планирую сделать новые интро. Да-да, именно во множественном числе. Так как, во-первых, старые немножко, некоторые уже поднадоели, а во-вторых, многие из них слишком длинные. Не раз это встречал в комментариях, и поэтому надо, наверное, сделать их покороче. Ну, либо оставить длинные, но сделать их более красивыми. Посмотрим, надо делать покороче, я думаю. Кроме этого, в нашем марафоне также еще что было. В описании к видео имелась дополнительная информация, более ну, чуть подробнее, конечно, да, не полностью подробно, но чуть подробнее, по определенным людям в основном, или каким-то событиям. И поэтому теперь во всех видео, где я буду рассказывать о каком-то человеке, значимом человеке довольно, и затрагивать его вскользь, нет, не про личность, я вообще говорю, и затрагивать кого-то так мимоходом вскользь, то в описании к видео вы сможете ознакомиться чуточку точку подробнее с этим человеком. А дальше уже Google в помощь, если хотите подробностей. Или же, если будут описаны какие-то события, условно, кровавое воскресенье, предполагаю, что все в курсе, да, но ну, на всякий случай в описании буду подробности оставлять. Также поступило мне как-то предложение, к сожалению, сейчас точно не помню под каким видео, но если я найду комментарий, то обязательно вот сейчас вот вы его должны уже увидеть. Так вот, поступило предложение, что если меня кто-то в чем-то поправит, кто-то что-то дополнит информацией какой-то, да, по ролику, или же исправить ошибки неточности, чтобы благодарить этого человека в конце ролика, и я посчитал, что это вполне себе неплохая практика, разумеется в том случае если видео будет короче 15 минут, если оно 15, то пардон ставить некуда, и принесется на следующий раз, так вот. Теперь, если вы будете помогать и оставлять комментарии с дополнениями к информации из ролика, я не говорю подробно там все расписывать, а допустим что-то где-то неточность указать, разумеется в нормальном в адекватном стиле, а ты дебил, ты ничего не знаешь, я автор долбоябы и все прочее, прочее, прочее. Если увижу оскорбление в свой адрес, в адрес комментаторов других, неважно. Даже если вы все распишите прекрасно, подробно, то про таких людей я не буду ничего говорить. Я в конце концов за то, чтобы люди нормально друг с другом общались и относились. Поэтому поправьте, увидели, что я мало о чем-то сказал, добавьте, ничего страшного, вспомнили какую-то другую интересную вещь, но которая относится к теме видео, допустим, да, то можете дополнить ее определенной историей. Без проблем, мне такие комментарии нравятся, я их лайкаю, порой я даже их закрепляю. Так что теперь еще и буду отдельно дополнительно благодарить таких людей. И разумеется, буду указывать, каком это видео было. Помимо этого, что еще хотел бы сказать? Возможно, некоторые из вас помнят, возможно, но это было очень давно, что в каких-то видео, то ли по ответам комментариев год назад, даже чуть больше в январе, то ли по сиделках, я как-то говорил о том, что подумываю, что вот мне предложили сделать еще один канал, где я, ну, типа, буду что-то по видеомонтажу, фото видеообработки делать там, да? хе ставь лайк, если ты смотрел этот ролик. И пиши в комментариях, да, это сильно поможет, конечно, это же так нужно. В общем, смотрите, как обстоят дела. С одной стороны, мне, конечно, бы хотелось этим заниматься, но с другой... Uh, проблема в том, что, во-первых, у меня комп не слишком мощный, чтобы реально интересные вещи показывать, как что-то делать И, следовательно, самому тренироваться в них Компьютер вроде бы не, сам, не то чтобы совсем слабый, но также не хочу, чтобы он слишком сильно перегружался Скажем так так вот, однако какие-то простые вещи Некоторыми из которых я в общем-то владею Но просто не применяя вы себя в роликах Потому что я ленивый засранец Да, вы правы, вы правы, или ленивая скотина То их, наверное, можно было бы как-то показать Тем более, что там немало вещей интересных есть Ну и вдобавок, опять же Подобным образом, это еще и практика Для меня лично Что, в принципе, тоже неплохо Однако, в чем вся загвоздка В данный момент я, конечно, не работаю Без выходных, слава Чингисхану Но, тем не менее, работа есть, плюс этот канал, плюс потихонечку пытаюсь хоть как-то реабилитировать авторский второй. Если вы еще не подписаны на него, то перейдите, посмотрите, подпишитесь. Я буду вам очень благодарен, это мне будет очень приятно, бла-бла-бла. Стандартный текст любого ютубера после этого. Плюс еще также надо писательством все-таки иногда хотя бы заниматься, а я уже ему все меньше и меньше времени уделяю, и меня это огорчает. Основная работа, две подработки и... возможно еще что-то появится. Пока под вопросом. В общем, я хочу знать, интересно ли вам вообще вот видеомонтажу или там фото видеообработки. Ну, как я и сказал, для меня это была бы не лишняя практика, конечно. Возможно, вы бы что-то интересное для себя бы нашли в этом. Кроме того, я бы пытался так же, как и здесь, уложиться в максимально короткий хронометраж, а не как, как некоторые любят видео, вместо того, чтобы сделать, там, допустим, на 10-12 минут, на полчаса его растягивают, объясняя вообще все-все-все-все-все-все-все-все-все на свете, как они думают, все на свете. А на самом деле, в коротких других видео с определенных каналов, информации гораздо больше, чем в их 30-минутном, блин, словоблудии. И видите ли, в общем-то, сам канал готов, даже шапочка есть, да, да, шапка канала есть, даже что-то вроде логотипа, не знаю, насколько удачно, но он есть. Рано или поздно я приду к тому, чтобы что-то там выкладывать. Рано или поздно, вот в чем вопрос. Так как, когда я все-таки начну с ним как-то работать, чтобы быть в курсе, информировать вас об этом, или же промолчать, и пусть это каноэ плывет отдельно от всех. И после небольшого перерывчика я вернусь к вам с новыми интересными видео. Счастливо и не болейте.